3 февраля 2017 года. Мы сейчас завершаем вот, практическое обучение по продажам, которое вы получали до сих пор для вашей группы. Группа номер два – компания «Золушка», сеть магазинов, правильно сказать. Да? И вот сейчас я вас буду приглашать каждую, вручать вам сертификаты вот. И если вы захотите что-то сказать там, не знаю, себе, самой, мне, там еще кому-либо, вы всегда можете это сказать. Все шансы у вас будут сейчас. Я вам даю, как говорится, возможность повыступать тоже. Да, минута слава, совершенно верно. Итак, я хочу себе, к себе пригласить сейчас э, Стелу теперь. Да. Стила, пожалуйста. Сделал, поздравляю. Да, кто там фоткает, фоткайте. Фоткаю, давайте. Фоткаю. давайте фоткайте, потому что потом будете искать фотки. Стела, улыбайся. Стела. Что ей делать? Дай мне разговаривать. Почему не открывается так долго? Стой, Давайте, давайте. Давай, дожди. все сфоткались. Хорошо. Есть. Есть, да? Стела. Я вас поздравляю с завершением. А, на самом деле, поработали вы, я замечал, что вы вкладывали, ну, уже можете взять, да, вы на самом деле работали, и мне бы хотелось узнать от вас, или, может быть, вы хотите сказать и остальным участникам, что вы заметили, какие изменения произошли с вами, и что, ну, я просто, у меня есть студент, который не только в работе, но и в жизни там что-то меняется, вот, что вы можете сказать по этому поводу? Ой, Вячеслав, я много могу сказать. Ладно. Во-первых, мы с девчонками стали очень дружны, даже не то слово. Uh -huh. Мы очень сплоченные стали. Мы просыпаемся вместе, мы ложимся вместе. У кого есть семьи, такое ощущение, что мы уже живем все в семьях каждого. Мы знаем все эти вот. Uh -huh. По работе uh -huh. то же самое. Мы умеем общаться уже совсем по-другому с покупателем. Uh -huh. Умеем смотреть в глаза друг друга, uh -huh. умеем просить деньги вот эти дни, которые мы с вами здесь пробыли. практика 4 практики. недели, получается. Да, да. Ну, угу. вот по два дня. Да. Они не пошли даром. То есть, чувствуется по девчонкам, что они изменились. Очень многие такие э, моменты, которые не было, и у них они появились. То угу. есть, в лучшую сторону. Улучшились. Есть, улучшились, угу. да. То есть, нету такого, чтобы увидеть в человеке что-то такое, что курс удало на убыль. Нет. Угу. Девчонки вообще... Стали красивее, общительнее угу. Улыбаются всегда угу. и везде угу. Так что я вам очень благодарна За эти дни Применяйте А и... есть ли у вас какие-то заметные изменения по деньгам? Там, ну по продажам я имею в виду Цифры продаж изменились как-то Вот у вас или там вы заметили у кого-то другого? Ну я не знаю процент какой. Нет, ага. сейчас тяжело судить, сейчас потому что? что конец месяца. А, да, мы, не конец, да? мы не посчитали, ага. Там, Когда начнется сейчас февраль месяц, я ага. думаю, что мы лучше это увидим. Да, хочу узнать эту Но, цифру. Нет, я хочу да. сказать, что да, да. Стелла, где я работала в этом ага. магазине раньше, ага. а, этот магазин был в спаде. Ага. Сейчас значительно лучше у них стало. У них сейчас на данный момент 9% роста есть. Есть рост, рост все есть равно. рост в магазине, хотя предыдущие месяца у них не было. Хорошо, молодец. Так что Витя здесь тоже. Поздравляю. Спасибо вам. Кошечка.